Владимир Маяковский. Стихи о советском паспорте. Я волком бы выиграл с бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, Любая бумажка, но эту. По длинному фронту купей кают, Чиновник учтивый движется, Сдают паспорта. И я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка рута, другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта С двухспальным английским левою. Глазами доброго дяди Уэйв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 и чувств никаких неизведов Берут, не моргнув, паспорта дочан И разных прочих шведов. И вдруг, как будто жогом рот, Скривило господину, Этот господин чиновник берет Мою краснокожую паспортину. Берет, как бомбу, берет, как ежа, Как бред в обоюдоострую, Берет, как гремучую в двадцать жал, Змею двухметрово ростую. Моргнул многозначащий глаз насильщика, Хоть вещи снесет за вам. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика, Сыщик на жандарма, каким наслаждением, жандармской кастой я был бы исхлестан и распит за то, что в руках у меня молодкастый, всерпастый советский паспорт? Я волком бы выиграл с бюрократизм, к мандатам почтения нету.